Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – опасность нисхождения. Часто ли вы следите за тем, что вы говорите людям? Обращаете ли вы внимание порой на нечаянно оброненные фразы, выражения, некие взгляды, мимику, жесты, которые говорят о том, что вы к человеку относитесь нисходительно? Простой пример. Кто-то просто у вас займы, либо какой-то услуги. И вы так сверху снисходительно. Словно вы, как минимум, на две головы выше его говорите. Ладно уж, иди дам другой пример. Человек, как вам кажется, в чем-то облажался. И Вы снисходите на хлопок по плечу говорите, эх ты. Опять же, вроде бы ничего страшного в этом нет. Обычное выражение очень привычно для каждого из нас. Но что в нем кроется? В нем кроется некий скрытый. Совершенно с виду неявный явный под смысл, под текст. Вы унизили, вы стали выше. Опасность снисходительства в том, что вы взлетаете над человеком, принижая его. Вы словно одариваете его своим снисхождением, своим расположением к нему. Это глубокая обида. Порой многие люди не могут ее правильно прочесть. Но всегда чувствуешь в таких случаях, когда человек к тебе относится снисходительно, что он как будто бы обижает, вот вроде бы улыбается, но что-то не так, что-то внутри подсказывает, наверное, со зла, наверное, с умыслом, что-то в нем не так. Даже когда родной человек говорит такое, что становится еще более страшным. Ты понимаешь, что вроде бы это не со зла, не преднамеренно, но так уж повелось, он такой, его не переделать. И от этого становится еще больнее, что так говорят родные и близкие люди. Берегитесь этих слов. Снисхождение. Это словно вы, как хозяин, обращаетесь с Ромом. Вы опускаетесь, не сходите до его уровня, который, естественно, как вам кажется, ниже вашего. И говорите с ним с позиции силы, с высока. Словно он ребенок. Словно он ваш подчиненный. Словно он ничто. Вы успокаиваете, подшучиваете. Смеетесь с барского плеча вскидываете ему крошки на землю. Это говорит о многом. У вас гордыня и эгоизм зашкаливает. Очнитесь, будьте внимательны. Прислушайтесь к тому, что вы говорите. Ваши слова это поступки. Любое слово это проложение вашей руки. Будьте крайне осторожны и избирательны в том, что несет ваш язык, что вы вкладываете в те звуки, которые вы произносите. Это крайне обидно, и это очень низко, говорит с людьми, в подобном тоне. Снисходя, вы унижаете, и в этом есть опасность. Вы теряете связь с миром, вы превозноситесь, принижая. А это беда для вас прежде всего. Явный признак того, что вы человека не уважаете, хотя вам на первый взгляд кажется, что это не так. Прислушайтесь и присмотритесь, и будьте крайне осторожны. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.